Реализация федеральной программы обеспечения горожан доступным и комфортным жильем в Югре не останавливается. На эти цели округ регулярно направляет в муниципалитеты немалые суммы. Так Нижневартовск получил очередной денежный транш в купе с теми средствами, которые городу выделили в начале года. Цифра составила 872 миллиона рублей. Решить жилищный вопрос смогут две с половиной сотни семей. Кирилл Волконский продолжит тему. Подобные квартиры с чистовой отделкой с начала года уже получили 232 семьи. В первую очередь это жители аварийных домов из списка на получение новых комфортабельных квартир 2021 года. Программу расселения нижневартовск сегодня выполняется опережением. Кроме переселения из аварийных домов в этом году 22 квартиры были предоставлены гражданам по очередности, 18 квартир по общей очередности, 4 квартиры гражданам, имеющим право на получение жилья вне очереди по заболеваниям по определенным, которые у нас установлены федеральным законодательством. Финансовое обеспечение программы переселения со стороны округа сохраняется на прежнем уровне с начала года. Нижневартовск уже получил два денежных транша, общая сумма 872 миллиона рублей. На эти средства муниципалитет планирует приобрести порядка 250 квартир разной площади. У нас на сегодняшний день в городе Нижневарктический числится 21 аварийный дом, призванный аварийными подлежащими сносу, и 81 непригодный дом. На выделенный объем финансового обеспечения мы полностью планируем расселить граждан из признанных 21 аварийного дома. Также планируется в этом году признание еще порядка 20 домов аварийными, которые включены в план снос на 2022 год. И мы уже хотим в этом году, начиная с июля месяца, приступить к расселению граждан, которые попали у нас в зону затопления и подтопления в поселке Дивный. Наличие необходимого количества квартир в домах капитального исполнения, куда и переселяют людей из аварийного жилого фонда, так или иначе гарантируют застройщики. Для реализации федеральной программы обеспечения граждан доступным и комфортным жильем город выкупает жилплощади исключительно в новостройках. Их возведение не прекращается. Какие результаты мы получим, как это скажется, мы, наверное, Поймем, скорее всего, в конце года. Тем не менее, в Нижневартовске у нас план, согласно нашей программе капитального строительства, 100 тысяч квадратных метров. Для понимания, мы вот уже несколько лет идем такой, в коридоре 100-120 тысяч. По условиям софинансирования, муниципалитет обеспечивает не только переселение вартовчан из аварийного жилья. Снос и утилизация – еще один обязательный пункт. Аварийных домов на карте Нижневартовска становится все меньше. Их снос открывает новые перспективы для индивидуального и малоэтажного жилого строительства на тех местах, где когда-то стояли эти самые дома. Кирилл Волконский, Александр Титаренко, Вести Югория, Нижневартовск.